Сегодня в телеграм-канале миллионосикача, который администрирует майоров, появился такой ролик. В нем хуй сосет с камера Пушилина. Тут я в принципе солидарен с редакцией, но есть один момент, который я не могу не прокомментировать. Во-первых, нам говорят, что Муратов продвигает криптовалюту призм в свободное время от работы на боевиков. Если со вторым все понятно, то по поводу продвижения все не так однозначно. Накидайте в комментарии последние действия Муратова в отношении призм. Но собрал я вас. Здесь не для этого. На канале Ом ТВ появился эксперт, наверное, в области криптовалют. Аналитика рынка криптовалют. Ой, извиняюсь, аналитик. Но вот в чем беда. Я ни в коем случае не берусь защищать Муратова, Мама, ему пухом, блядь. Но раз уж Ом Тв решил разоблачить криптовалюту, которую рекламировал Муратов, то хотя бы в своем же ролике себе не противоречили. Б. Давайте послушаем единоросса. Криптовалюта, призм. Полностью децентрализованное платежное средство. Он говорит, что призм является полностью децентрализованной криптовалютой, которая в теории может стать главным платежным средством. Теперь давайте послушаем эксперта, который получил свои знания явно из курса какой-нибудь бузовый. Я первая девушка в этой стране, которая представляет вашему вниманию свою валюту. Буз Бузкоин. Ты совсем йогу далась что ли? Дневной объем торгов 15 тысяч долларов это в принципе ничто. Даже при цене монеты в 10 центов, 15 тысяч долларов это. Ну что ж, смотрим статистику торгов: доллар-рубль за сутки. Делим это число на население России его жесть! Граждане РФ чуть ли не возглавляют список самых бедных людей в мире. А гуманитарий! С такими спецами нам не летать далекому космосу! Данный в кавычках эксперт является специалистом не в той области, для которой создавалась криптовалюта призм. Муратов же говорит платежное средство, а не спекулятивный инструмент, а собственно надо смотреть не оборот торгов на бирже, а оборот монет в блокчейне, ссылку на ресурс который предоставляет такую информацию я оставил в описании к этому ролику. А еще невежда говорит, что прибыль в криптовалюте призм можно получить только с привлечения новых средств, что является как бы аксиомой для любой криптовалюты вообще, но негативно этот факт влияет видимо только на призм. Дальше он начал задвигать про какие-то гарантированные выплаты, что однозначно не имеет какого-то отношения к самой криптовалюте призм. Поскольку монета используется людьми в качестве платежного средства, то неудивительно, что ее принимают во всяких финансовых пирамидах. Это наоборот доказывает ее надежность и популярность в качестве того самого платежного средства. Никто ж не называл рубль мошенничествами пирамидой только из-за того, что МММ их принимали. Вот вам и реалии, не только из Донбасса. И еще один повод задуматься на тему. Не все сообщения в интернете, социальных сетях или по телевизору являются правдивыми. Поэтому важно проверять информацию самому. Нельзя доверять всему подряд. Необходимо иметь критическое мышление и подвергать сомнению опубликованную информацию. Все полезные ссылки находятся в описании.